У нас здесь вот такая вот толпа. Тон, просто. Привет, да, ты да, попал. Ты попал. Едем куда мы едем-то сегодня? Куда будем пытаться? Туда. Туда. Понял, да. Андрюха? На Москву. Москву. Вот так каждый раз. Трант нах Каждый раз, проезжая дорожников, пытаемся попасть на Москву.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 легкий стандартный угу. Нет, не тянет даже не почувствуешь что это дно или не дно Работал флажок, идем проверим с Володи. Да, Володя? Да. Вот ты, ребята, не Просто блажок ветром. Ветром. В другую сторону. Давайте божок немножко дальше закинуть. Что, будем смотреть тут, который скрыл?